Не создавайте противоречия между центрированностью и потерей центрированности. Продолжайте течь. Боясь потерять центрированность, вы скорее ее потеряете. Потому что все, что вы пытаетесь подавить, становится важным. Все, что вы пытаетесь подавить, всегда становится очень привлекательным. Поэтому не судите себя за потерю центрированности. Пожалуй, даже помогайте себе идти. Если это происходит, позвольте ему случиться. Ничего страшного. Наверное, в этом что-то есть. Вот почему это происходит. Иногда хорошо даже заблудиться. Человек, который действительно хочет оставаться центрированным, не должен беспокоиться о центрированности. Если вы будете о ней беспокоиться, само это беспокойство – не даст вам быть центрированным. Ум должен быть спокойным. И иногда заблудиться тоже хорошо. В этом нет ничего страшного. Перестаньте бороться с существованием. Прекратите всякий конфликт. Оставьте всякую идею о завоевании. Сдайтесь. А если человек сдался, что он может сделать? Если он сбивается с пути, сбивайтесь и вы. Если он не сбивается с пути, тоже хорошо. Иногда вы центрированы, иногда нет. Но глубоко внутри вы всегда будете сохранять центрированность, потому что никакое беспокойство у вас не отвлекает. Иначе что угодно может отвлечь. Тогда заблуждение будет грехом, запретным действием, и проблема возникнет снова. Никогда не создавайте в себе раздвоенность. Если вы решите всегда быть правдивым, в неправде появится привлекательность. Если вы решите быть ненасильственным, насилие превратится в грех. Если вы решите быть безбрачным, грехом станет секс. Если вы попытаетесь быть центрированным, заблудиться будет все равно, что совершить грех. Именно так все религии выродились в полную глупость. Примите и заблуждайтесь, в этом нет ничего страшного.